Чудеса чудесные творятся. Только сел за компьютер, только включил ОБС, записать хотел ролик о новой криптопирамиде, подробности о той самой пирамиде, в которой мы сейчас тут с друзьями сидим и чисто по фану майним новые монетки, как прилетает вдруг донат в 1000 рублей. В ОБС он у меня сразу отражается там со звуком «бабах, 1000 рублей». И вопрос «Нежный Людовик» пишет. Как забыть бывшую? Тот вопрос, который тебе задавали многие. Но что делать, если Т10 не помогает? И не помогает ничего. Что делать, если не хочешь жить соло? жду твой видеообзор и вот тебе держи донат на вкусняшки помнится мне тут недавно Максометр сначала призывал блогерам ничего не донатить потом сказал, что м -м, будет снимать ролики от э, 100 евро за ролик, но ну, вот так вот на заказ, ну реалист у нас нищеброд а реалист может и за 1000 рублей снять, спасибо огромное нежный Людовик м -м, за этот донат, ну и давай поговорим о твоих бывших, да, почему ты их не можешь забыть Uh, естественно, любая девушка или женщина в которую ты влюблялся в которую ты как бы вкладывался в который ты испытывал самые нежные чувства естественно она оставляет в твоей психике или в душе как хотите кому как нравится называйте психика душа в психике в душе она у тебя оставляет определенный след определенный след который ты вспоминаешь исключительно в положительном ключе. Да? То есть, как нам с ней было клево на том пляже. Ой, а как мы ездили там туда-то сюда-то. Ой, а как мы дома валялись, кувыркались шутили. Ведь она была такая классная, у нее была такая классная улыбка, у нее были такие глаза, вот прям обалденные. да Вот стопудово ты вот это все вспоминаешь. Как ты ее целовал, как ты ее обнимал. Как вам вместе было хорошо, но самое главное, что цепляет всех мужиков в женщинах, чего они потом забыть никак не могут, это ответная реакция женщины на твои вот эти вот все вот распушения павлиньих перьев. Женщина, да, если она тоже испытывает какие-то эмоции, она об этом сразу дает знать. Знаете, у них на лице всегда любая их эмоция выражается там радость, значит, вот так грусть, значит сразу вот так у мужчины всегда лицо тяпкой такое. ну да да мне радостно <свят> или так да мне грустно вот и мы как бы нам нравится вот это вот воспринимать их реакцию вот эту. и потом мы это вспоминаем что просто от нашего присутствия у этой конкретной женщины вот возникали такие вот офигенные эмоции мне даже писал один человек который скрывал свое имя вконтакте скрывал свои фотографии но пытался у меня выудить консультацию как сделать так чтобы вот на него обратила внимание женщина которую вот он вконтакте блин увидел и прям сходу в нее влюбился и она при этом вышла замуж за француза и уехала во Францию. Он ее там ходит, обнимает, водит на всякие фейерверки, и она вот это ха -ха -ха, ха -ха -ха, у нее там это, все эмоции на лице вот эти. И он, видать, увидел, нифига себе, какая не такая баба. Все остальные со смурными мордами ходят, да, требуют каких-то там денег, а это такая вот волшебная, воздушная, красивая, все, люблю, хочу, не могу, я олень. Вообще отбивать от каких-то мужчин, уже примкнувших к ним женщин, это с моей точки зрения, это зашквар полнейший, то есть, там, за замужними ухаживать и так далее, не рекомендую. Но вот человек повелся на ту же самую фигню. На те же самые женские эмоции, которыми женщина вас, собственно, всегда и покупает. Вот на эту ответную реакцию. Вы для нее становитесь человеком, да, который вот ни с чего вдруг очень хороший и очень замечательный, и очень классный. Такой... Прекрасный человек, которому ни хрена не надо вообще делать для того, чтобы быть прекрасным. И не знаю, может быть это какая-то вот эволюционная наша модель. Может у женщин выработалось в голове такое, ну, для того, чтобы они... Просто могли немножко ненадолго сойти с ума для того, чтобы забеременеть. Ну, сами понимаете, дети как бы это, тот еще геморрой. И для того, чтобы женщина сознательно приняла решение, она может думать там до 40 лет, там, ну, не знаю, там, ну, этот не богатый, ну, этого машина машин плохо, ну, этот грубый, а этот некрасивый, а этот лысый, там, а этот волосатый, ну, и так далее. Вот она будет бесконечно выбирать. Но если она только влюбилась, все розовые очки, шоры и она ничего не видит она хочет быть с ним и у нее сразу она его видит, и улыбка вот такая дебильная но мы же не воспринимаем это как дебильную улыбку, мы воспринимаем это как ее эмоции которые вызваны нами и нам это очень хочется продолжать вот нам это очень хочется продолжать. Ну, не знаю, может, есть у нас такие прозревшие люди, прям такие супернеолени, которые в себе это взяли каким-то образом и обрубили. Но мне, по крайней мере, они не рассказывали, как это сделать, кроме того, что просто взять и обесценить всех женщин. И каждый день вот с утра ты встаешь и начинаешь заниматься именно этим обесцениванием всех женщин. Только для того, чтобы тебя не захватила больше никакая любовь, чтобы потом при расставании ты больше никогда не страдал возможно таким подходом но как собственно забыть то тебе твою бывшую э -э, время лечит вот любую бывшую можно забыть всегда за определенное количество времени да ты будешь страдать да ты пострадаешь немножечко ты потом поплачешь в подушку да мужчины наверное, тоже плачут в подушку не только женщины умеют плакать мужчины тоже люди представляете вот. И чем больше времени будет проходить, тем больше как бы, ты будешь излечиваться от этого недуга, который называется страдание побывшей. Вспомни такой момент. Что было с тобой до того, как ты с ней познакомился? Вот Что с тобой было? Каким ты был? Ты чувствовал себя в каких-то моментах счастливым? Где тебе было хорошо? В каком месте? Чем ты занимался? И всего лишь после расставания с женщиной ты откатываешься вот э, на то самое место. Попробуй вспомнить, где тебе было хорошо. Может быть, тебе было хорошо на каком-нибудь курорте. Может быть, тебе было хорошо там на собственной даче в лесу там, или где-то еще. Сходи туда. Там клево. Ведь ты вел какую-то жизнь, и эта жизнь была интересной, эта жизнь была наполнена другими смыслами. Ну вот ты встретил какую-то бабу, влюбился в нее, вы там поотношались и все, она сказала, все, извини, не хочу, нашла другую ветку, и я, как э, типичная обезьяна, пойду и перепрыгну на более толстую ветку. Пошел ты нафиг, да, оскорбление, унижение, о боже, меня выкинули из жизни, что же делать? Что же делать? Откатываться назад и снова искать смысл жизни в тех вещах, которые тебя радовали раньше. Вот такой вот основной у меня к этому совет. Что делать, если не хочешь жить соло? Не хочешь, а надо. Современному мужчине очень надо уметь жить соло. Понимаешь, даже вот многие люди, которые в МД приходят, они разбирают свои там... Предыдущие отношения понимают, что надо там сделать какой-то сан-час, нужно э, как-то все это переболеть, перекубатурить, перестать переживать, и через какое-то время... Они снова женятся. Да, казалось бы, как же так, предал всю моносферу, ушел, женился, прогнулся под каблук. Нет, они просто с другим как бы подходом подходят к этому вопросу. Они там уже не творят всяких оголтелых вещей. Они знают, на какой риск они идут. И они готовы этот риск понести. И они знают, что может повториться все. Да, и они знают, что у нас в стране там 80-100% или 65% разводов каждый раз разное, но не меньше 65, что да, это тот самый самолет, который взлетит и потом обязательно упадет. Практически в 100% случаев. Ну вот им по приколу, они любят взлетать на самолетах, которые потом падают. Ну и потом из этого дерьма как-то выкарабкиваться. И потом писать статьи, что вау, видели, человек выжил после падения из самолета. <смех> <смех> Человек летел в горящем самолете, врезался в гору и при этом выжил. О чудо! Да? И вот так это все будет дальше. Собственно, ведь нет никакой проблемы в том, чтобы жениться, допустим, на богатых невестах. Да? От этого твой карман не страдает, но при расставании даже с богатой невестой, если у вас были те же самые эмоции, да, финансово ты не пострадаешь, вы там распилите бабло имущество пострадает ее имущество, а не твое, потому что у нас как бы все так это равноправненько должно быть, можно подать на раздел имущества и разделить на самом деле имущество э, бывшей жены. Ну прикол такой, у нас просто в России большинство мужчин женятся на голодранках, а потом там делить-то совершенно нечего. Но психологически ты все равно будешь страдать, потому что у тебя вот оно было, да, оно было бы как бы твое, ты как бы это все считал своим, и оно вот бац и куда-то исчезло. И самая дичь как раз в том заключается, что оно не просто исчезло, оно ушло к другому самцу, значит, ты, скотина, унижен, оскорблен, ты втоптан в грязь, А, -а, -а что же делать, волоса на, на жопе надо, короче, вот. Если посмотреть на это все, как бы вот с такой стороны, как будто это все уже произошло, да, вот вспоминаешь через какое-то время, как ты страдал по бывшим, да, и я вот иногда вспоминаю, по каким, господи, по каким бабам я там страдал и <смех> слезки-то свои лил, ну, вот сейчас на них посмотришь, ну, обычные, ну, ничем они не выделяются из толпы, сейчас думаешь, что я в ней тогда нашел, да блин, Нету не таких, они все очень похожи, они, ну, как бы, вот очень одинаковы как-то, во всем они похожи, ну, потому что это человеческий вид, это женщина, да, это вот часть человеческого вида, самка человека, да, и у нас, как бы, гормончики на эту самку начинают играть, так предусмотрено природой, ничего не сделаешь, будешь, сука, страдать, вот, поэтому жить соло надо научиться, необходимо, необходимо уметь, жить соло, необходимо уметь эмоционально не зависеть от женщин. Вот самая главная фишка в отношениях в 21 веке с женщинами, вот если ты хочешь отношаться, если ты хочешь весь вот этот кайф от отношений с женщинами получать, видеть ее эмоции, вот эти там постели, там все дела, там путешествия, там подарки, там ай как здорово, как классно, ты хочешь вот этого всего, но при этом, Самая крутая фишка, которую только можно в себе развить, это развить э, качество, так скажем, не привязываться к ней эмоционально настолько, чтобы потом страдать. То есть ты должен быть готов к тому, что любая женщина, вот, которая пришла в твою жизнь, она из нее в какой-то момент возьмет и исчезнет, и ты не должен от этого страдать. Ты должен сразу знать, куда переключиться. У меня куча всяких вот азартных дел... Меня он Оксанка иногда спрашивает, милый, тебе там не скучно? Я говорю, ну, ну как сказать-то, ну понятно, что ей хочется общения. Ну, говорю, я как бы, ну вот один-то я не страдаю, у меня куча всяких заморочек, видеоблог надо вести, и подписчики там вот со своими вот такими проблемами прибегают, и вот даже нежный Людовик тысячу рублей затонатил на этот ролик, надо отрабатывать как бы, вот я постоянно чем-то занят. Я постоянно делаю какой-то контент, я постоянно общаюсь с людьми, я постоянно читаю какие-то новости, там, я вот в этом во всем варюсь, и сейчас еще вот это вот крипта навалилась, еще надо э, ролик э, снять, поясняющий про эту панк-панду, а то люди регистрируются, заходят, бонусы получают, а потом не знают, что с ними делать. Ну вот как бы в ближайшее время э, ждите, такой ролик обязательно будет. Ну и по поводу вот всего твоего вопроса, да, забыть бывшую. То есть ну, переключаться однозначно надо. Если сразу не получается, время лечит. Общайся с наибольшим количеством людей. Спи с наибольшим количеством женщин, если хочешь забыть вот конкретно одну бывшую пофигу, что они стрёмные, страшные, жирные, там еще какие-то. Тебе надо вот через это все пройти, короче, чтобы просто отвлечься эмоционально. Вот в чем самый главный прикол. Ты эмоционально привязан. Понимаешь, ты не... вот замени ты эту женщину в постели на любую другую, ну будет немножечко так это как-то по-другому, да. Где-то хуже, где-то лучше. Ну, в целом, что-то потерял-то. Природа так устроена, что да, мы взаимозаменяем им. Ну, то есть, мы как бы мы подходим друг к другу. Вот у нас там штепсель в розетку в эту входит, да. И как бы никто не жаловался о том, что ну как-то вот не той конструкции, не та частота, не тот диаметр. Ну, как бы про диаметр, конечно, говорили, что там возвращаются там из Египта с большими диаметрами. Ну, это все фигня, это так надуманное, мне кажется. Сильно друг от друга они на самом деле не отличаются. Поэтому вот если у тебя есть женщина, с которой ты отношаешься, если тебе с ней клево, ну, не надо с ней разбегаться, да, с ней еще классно, главное в ЗАГС не ходить, детей не делать, тогда у тебя не будет проблем. но если ты прям такой любитель детей, да, ты должен знать, на какие риски ты идешь, что потом с тобой будет. Как государство из тебя легко и просто сделает котлету, и особенно сделает отбивную прям котлету, если она при разводе на тебя очень сильно обидится, вот тогда вот тогда из тебя полностью там фарш просто вот такой размажут на противень отобьют 10 раз выбьют из тебя весь жир и ну короче потом съедят есть мужчины, которые идут на такой риск, даже прохавав все, да, перечитав всех авторов, пересмотрев все блоги, да, вот они есть. Ну, если вот она тебя устраивает, да, что ее бросать, что с ней разбегаться? Ну, если она убежала, ну, извини, это всего лишь часть твоей жизни. В твоей жизни должно быть на 80 или на 90% процентов задач, ну, вот как у меня, всяких разных. Вот всяких разных задач, которые тебе нравится выполнять, которые придают смысл твоей жизни. И всего лишь 10% твоего времени и твоего сознания должна занимать твоя девушка, женщина, дама или кто-то еще. Если вот этих 10% нет, ничего страшного, ты прям вот ну, не почувствуешь, что ты что-то потерял, ты занят остальными другими делами. Ну, у тебя сам часто будет 3 дня, там, неделю максимум. Ну никак, не полгода, там, ни год. Вот. А если у тебя наоборот девушка занимает 90% твоей личности, то в этом случае, потеряв ее, ты теряешь практически всю свою жизнь. И стоишь такой, думаешь, а, а что делать-то, блин, у меня вся жизнь была в ней. Как вернуть бывшую? Нет, надо же забыть, блин, а что делать, чтобы забыть? Ну вот забыть, найти другую. Найти другую – самый клевый вариант. Но... Самый правильный вариант – это наполнить свою жизнь другими вещами. Как я всегда любил повторять, твоя жизнь должна быть тортом, который и так вкусно есть. А женщина в твоей жизни – это вишенка на этом торте. Вот с вишенкой торт особенно офигенен. А без вишенки просто офигенен. Ну, как бы вот... Разница есть между особенно офигенен и просто офигенен, в любом случае сладкий, вкусный. Ты живешь эту жизнь для себя, ты в принципе рождаешься соло, ты жизнь проходишь соло, из твоих глаз смотришь только ты, твоим языком чувствуешь только ты. Вот осозная вот эту свою сущность, да, маленькую, эгоистичную противную сущность, которой ты являешься, я точно такой же сущностью являюсь. Это не оскорбление, это было просто вот людям сложно внутрь себя взглянуть и осознать, что вот они на самом деле в этом мире одни. Да. Ты рождаешься соло, живешь на самом деле соло и умираешь соло. Все остальные люди, которые приходят в твою жизнь, это, как правило, декорации к твоей жизни. Это коробочка вокруг твоего торта. Крышечка от этого торта, который прикольно есть. Это вот, ну, твое окружение, там, твои друзья, приятели, там, коллеги по работе. И такая вишенка еще может быть в виде женщины. Так что вот... Займись этим тортом, испеки его хорошенько. Сделай так, чтобы он тебе нравился. Сделай так, чтобы твоя жизнь тебя. Ну, чтобы ты офигевал от качества своей жизни и поймал, собственно, вот этот кусок счастья. Потому что счастье на самом деле оно не в женщинах. Счастье либо ты его ощущаешь у себя внутри, и ты к этому приходишь. Либо нет. Либо другой человек или женщина делает просто некий костыль, который тебе кажется, что это на самом деле счастье, но это иллюзия, это на самом деле не так. Когда ты осознаешь, что ты можешь быть счастливым без всего и без всех, ты впадаешь в свое естественное состояние вот этого счастья. Это классно, это здорово, именно Этим я и рекомендую всем заняться. Вот подумать, что надо сделать такого, чтобы ощущать себя счастливым. Как говорят вот многие люди, знаете, вот мне для счастья денег не хватает. Я вот, вот если у меня будут деньги, вот тогда я могу себе позволить быть счастливым. А так вот мне вот постоянно надо думать, где их заработать, там, где, как их правильно потратить, куда инвестировать. Ну вот... Люди, у которых дохренища денег, говорят совершенно наоборот. Они говорят, сначала ты становишься счастливым, а потом ты становишься богатым. И я скажу то же самое в отношении и с женщинами, и вообще в принципе по жизни. Сначала ты становишься счастливым, а потом у тебя все начинает получаться. Ну, как-то так. Вот все, что мог, сказал. Если будут какие-то комментарии, пожалуйста, пишите в комментариях. До свидания.